Всем привет, вы на канале Крафтон Games И сегодня мы продолжаем проходить Сейчас я убавлю The this War of Mine Продолжить Ну а перед тем как мы начнем Я опять же попрошу вас подписаться на канал Потому что Хоть из прошлого раза подписались на меня, но еще 65% от моих зрителей смотрят без подписки. Я аналитику смотрю, меня не обманешь. Так что да, подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне очень-очень приятно. На нас напали. Кстати, кстати когда... Я вот думаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне проходить ФНАФ или подобные какие-то хорроры. Если да, то напишите, пожалуйста. Кто-то пытался нас ограбить. Их было много, они были вооружены. Поэтому они на на. Короче, нас ограбили. Это мы, вы кажется, видели, да. Что-то бруно. Бруно, бруно, бруно. Чртовы вове. Нам и так нелегко. Без бинтов я умру. Я умру. Говорит Бруну, не я. Так. Ты спишь, тебе не надо спать. Ладно, война, нехаватка провизии. Но тут еще по ночью, пожалуй, или грабитель. Нам нужна помощь. Без бинтов мы истечем кровью. Вот единственную Марку, пускай ложится спать. Павел, ты. Так, и ты еще ложишься спать, получается, да? А, вот ты будешь делать всякие штуки. К примеру, вот воду загрузи. Да. А, в прошлый раз мы ходили в супермаркет. Или что-то в ТЦ. что то наподобие этого. И взяли у солдата солдата вот что это а что мы вами винтовка и 20 патронов к ней плюс еще вот это дальше там по мелочи ну и немного поранились так берем паву пускай он покормит бруну консервами потому что бруну очень голоден, тяжело ранен. Покорми барону. Пожалуйста. Пускай он ложится спать. А мы пойдем делать. У нас ножик есть. Ножик.. Ножик.. Ножик есть, да. Да, ножик есть, но он ранен не сильно, слегка болен. Надо ходить. Надо построить этот.. Да твою ж дивизию Ты иди иди бруно ложись спать я сам об... он потом с тобой поговорить не я так ну выходи выходи что-то стал я бруну точно ложись спать З замотали мы его что такое эм, привет снова мы хотим есть что вам надо мы ничем не можем помочь, у нас нет консерв. Если были, я бы дал, даже не подумал. Сейчас все в печаль впадут, да? Нет, как грустно, что мы не могли помочь тем голодным детям. Да, грустно. Так, во иди поговори с Бруном. он у нас что-то грустит. И пойдешь. Вот, я вот думаю. Либо заняться производством этих самогона, либо самокруток. Да? Да. Павел, стой. А, он типа... Это БАК, наверное, да? Типа, он с ним поговорил, но на самом деле нет. Ну ладно. Не жало. Нету. это. Не важно. Так. Самогон. Уже можем сделать, отлично. А не можем сделать. Сейчас, погоди. Мы не можем сделать прокачку. Можем. И сделаем, кстати. Я знаю, что это большая трата ресурсов, и мы вообще хотели прокачать слесар на но чё ж тут поделать? У нас алкоголь откуда-то взялся. А я спирт нашел еще. И табак там нашел. Угу ху Мы наторгуем, да? Либо сделаем хорошие сиги и потом уже наторгуем. Да, неплохо все. Сколько? Пять минут всего снимаем. Неплохо. Давай. Все? Да все. Той сколько дальше дальше повышение мы теперь можем делать вот такие штуковины можем сделать грядки для трав нам вот это самое главное сделать все остальное и вот это вот вот эти две штуки они полезные грядки для трав Но лучше микстульный стол сделать Ну, у нас все да все да действительно Сейчас пойдем на вылазку так голоден ранен ты пойдешь на вылазку ты будешь ты будешь спать ты охранять у вас там оружие дофига можете так сходим вот сюда на всякий случай возьму омик там нужен омик нет там вряд ли кто-то еще будет, так что оружие я не буду брать, давай. Тут вообще по локации надо понимать, брать ли что-то, лопату там, ножек или нет. Там написано должно быть. Так, нам надо взять. А, нет, там есть женщина, но вряд ли она что-то сделает. Мы ее трогать не будем. О том, что он пытался сделать. Хорошо, что я бедная. Что? Пошли. Что... Хорошо, что бедная девочка теперь в безопасности. Да, хорошо, я ее спас. А, ты же... Ты же ранен. Ты же не можешь. Она живет по соседству иногда помогает мне с продуктами. Очень, очень, очень интересно. Очень прям. Не могу. Можешь мне, пожалуйста? Она не открывает. В смысле? А, что-то с другой стороны. Ладно. Бедный Марку, Не хочу думать, чтобы бы было с ней, если бы тому солдату не помешать. Блин, да это я помешал. Что ты мне рассказываешь? Я сам там был. Кошмар. Ну все, Она еще не отошла от шока. Они заботятся близкие. Представляешь мне пофиг и фиолетовый у меня там я ее спас все она и так и будет за мной бегать я угадал как смеют военные так делать вообще да бесстыдники так что у нас ну тут ничего воды дофига ну мы ее её... А что я возьму воду, наверное, все-таки? Пожалуй, вот так. Так, все. Ой, и книги. Книги. Да кучи. Пускай будут. Травы нам не надо. Мы самобыточные, нам трава не нужна. Ты... В смысле? Я тыкую вот... Вот тыкую вниз, чтобы он пошел. Он не идет. Воду бей. Не будем друг другу мешать. Извини, но ты мне уже мешаешь, как бы, если что. Так. Так, бегом. И она и так и будет за мной ходить. Да. Сама ходи, пожалуйста, не трогай меня. <как> У меня и так все плохо. Я раненый. Так, вот тут я что-то не взял, да? Ой-ой-ой-ой, что я тут не взял? Я и сахар возьму. Я там сейчас схожу за травами, которые я до этого не брал. Потому что тут... Потому что раз уж тут так много травы, будем брать все по максимуму. И теперь я могу, кажется, лечить всех от всего. поискать тут же... Много чего интересного Вот сюда еще схожу Сейчас покажу Вот сюда вот Не знаю как туда добраться Легко и просто, братан Легко и просто Так Мне не нужны проблемы Ой, знаешь, ты их уже заработал Так Как попасть А, во, я же могу на крышу попасть Тут я все собрал, что мог. Я же могу на крыше полазить. Точно, да. Тут я все собрал. Там, наверно еще больше всякого. Да? Да, да, да, да. Тут прям зале же прыгай. Бедный, раненый. Но эти бинтов куплю. За табак там, еда, порох, капец. Так много всего. Я это все потом за кадром. Вот не знаю, бежать. За кадром тут сюда и собирать все, что не дособирал. Без вас, чтобы вы не мучились. Хотя вы и так уже замучили. Сколько? О, уже 13 минут, как быстро время-то летит. М -м. Сейчас. Сейчас. Ну да, ролик вовремя выйдет. В этом. В этом, на этот раз. Я вернулся с лекарствами. Да, полно лекарств. Чувствую себя гораздо лучше. Ну да, я его там подзамотал. Каждый должен выбрать одно счастливое воспоминание. И оно должно быть. Не просто хорошим, оно должно быть чудесным. Когда становится настолько плохо, что хочется просто сесть и плакать. Когда кажется, это что жизнь кончилась, вы закрываете глаза и возвращаетесь в счастливый момент. Это не просто, но вы должны попробовать. Вот. Прям от него исходит энтузиазм. Говори с это никогда не кончится. Братан. Ты печально такой капец. Так, ты пока ложись спать. Машку. Покрыть в Бруну. Еще быстро. Она меня доконает, но я должен отлежаться. Так. Нет. Бруну, вставай. Бруно, вставай, а Марка пускай ложится. Блин, кашель надоел. Меня хватит, я больше не могу. Ну не нойте, ну что ты вот так? Ты сильно болеешь? Нет. Бруно. Берешь идешь готовить. Нефиг сидеть на месте. Да, ты опечален. Да, очень грустно. Но ты должен. Сам подешь и других накормишь. В первую очередь марку, потом павут консерву за Вообще будет окей. <coughs> как меня это вс ⁇ Я больше не могу. Сейчас, да? Вот теперь хорошо. Ну и не ной. Очень голоден. Вот. Тогда ты поешь. Ты тоже, ты тоже очень годен тоже иди шел Консервы. Я подождите. Откашился, все нормально. Бруно, ты должен, Бруно, ты не должен сдаваться, точнее. Я сейчас дам. Слушай. Слишком сложно. Все прекрасно. Бинты. Бинты это травы и спирт. Нам идеально. Все, пропускаем день, да. Так, вы спите? Он в депрессии, пускай спит. Остаться. Ну а так мы, пожалуй, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы узнать о новых сей. И всем пока-пока.